Господа, здравствуйте. Тема сегодняшнего урока Как избавиться от белого фона Для урока я взял такие вот две картинки Одна на белом фоне Такой вот портрет И вторая такая вот открыточка красивая Они будут друг с другом очень хорошо, красиво сочетаться Наша задача сделать так, чтобы они хорошо сочетались это я взял для урока такие вот две картинки не обязательно это должна быть какая-то открытка там это может быть пейзаж обыкновенная фотография и картинка с белым фоном тоже не обязательно это должен быть портрет как вы понимаете это может быть текст какой-то рукописный, который вы никогда сами на клавиатуре не набьете или там виньетки на белом фоне все что угодно на белом фоне и в общем наша задача сейчас эти две картинки между собой свести так, чтобы все у нас красиво, гармонично э эстетично в общем нам нужно избавиться от белого фона э давайте я ее приблизительно сейчас выставлю с сначала приблизительно а потом уже бо более точно мы это сделаем так, вот я ее выставил слой к размеру изображения сделаю, чтобы нам эта противная желтая рамочка не мешала. И теперь все, что нам остается сделать, это сменить режим наложения с нормального на умножение. Вот. Все. Две секунды и наша картинка готова. Вот теперь я уже более более нормально ее выставлю теперь белый фон мне уже не мешает оценить визуально где она будет лучше смотреться и сделаю слой к размеру изображения и теперь с этим слоем можно еще поработать с цветом с, можно затонировать ну и это в зависимости от того чего вы хотите какую картинку вы в, в данном случае делаете ну вот мне кажется что здесь сейчас я попробую иду на вкладку цвет возьму цветовой баланс Галочку переставлю на тени и попробую добавить в тени немного желтого. Переставлю галочку на полутона и попробую чуть-чуть красного добавить. Ну, вот так пусть будет. Как я сказал, можно поработать кривыми, сделать посветлее, потемнее ее. Вот она становится. Темнее, вот видите. Сейчас она становится светлее. В общем, любые настройки, они к нашему слою применимы. Цветовые настройки. Любые, в общем. Я сделаю отмену, отмену кривые и отмену цветовой баланс. Мне кажется, она и так хорошо смотрится. Ну, можно убрать непрозрачность немного. Давайте попробуем. Да. Вот так вот. Вот так. И теперь попробую прилыми немного поработать при необходимости вот здесь у меня узоры есть от нижней картинки и здесь вот проявляются полосочки вот эти вот от верхней можно их ластиком подтереть мягкий ластик я возьму непрозрачность 100. И можно вот эти вот полосочки немного стереть. И с этой стороны вот тут. Вот, друзья. Вот так все легко и просто. В общем, можно избавляться от, от белого фона. Ну, от белого фона Это даже, наверное, звучит некорректно Потому что Здесь мы убрали не только фон а И здесь, вот на лице Где присутствует белый цвет Мы избавились Скажем, не от белого фона А от белого цвета На картинке Вот это будет ну, Более правильно От белого цвета вот. И здесь еще можно еще с этой картинкой работать. Ну, а то, что я хотел в этом видео показать, я вам показал. Возьмите себе на вооружение, запомните этот способ. И еще иногда ну, бывает, что у вас картинка не с белым фоном, а наоборот с темным, то можно поэкспериментировать с режимами наложения. Например, если у вас картинка на темном фоне, а, а сам портрет бы у меня был светлый на темном фоне. Можно было попробовать режим наложения применить к нему только светлое. В общем, нужно экспериментировать в зависимости от того, что вы делаете от, от вашей фотографии. Сейчас, в данном случае, я с задачей справился. Вот. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. Всего доброго.